Друзья, всем привет! Ну что, сегодня будем красить кузов от этого автомобиля Линкольна Я на весуху открасил Попробовал красочку Сразу скажу, красил Не тем, чем а, планировал Потому что приехал хозяин машины Мы посмотрели все мои полтонны выкрасок Перековыряли, переложили Он говорит, давай не париться Не в деньгах как бы дело Возьмем краску с шпицхекера Ребята уже все подобрали У них все получилось Взяли краску со шпица. Взял полтора литра готовой. Ну, я понимал, что это как бы впритык, да? но у меня там сейчас расскажу, какие мысли были. Это остаток от готовой краски с подбора. Здесь грамм, ну, может быть, 300, может быть, 350, ну, не знаю точно. И здесь, ну, миллилитров, 200 миллилитров, по весу, конечно, больше. Грубо говоря, у нас есть пол-литра краски. Я использовал литр краски на капот снаружи, два бампера, две ручки, зеркала и а, два молдинга. А, еще четыре парктроника. Как бы, ну, такой, расход очень некислый. кислый. Красный кроет плохо. Укрыл за три слоя и половинка эффектный. А, я, мне сейчас надо красить а, один борт целиком, грубо говоря. То есть мне точно не хватит. Что делается в этих случаях? В этих случаях берется подложка. У меня есть намес краски, тех, которых я делал, выкрасы. Ее очень много, реально остаток огромный. Тем более, что это вода, тем более, что с One Step в добавкой. То есть я укрываю водой, сушу ее, там, если надо, что-то подтираю, не подтираю, там, мухи, мусор, волосы и так далее. Все это убирается, Она высыхает и сверху спокойно перекрываем. То есть используем, как обычные подложка, вариант подложки. С технологиями пообщался, говорят да вода это то есть без проблем на воду ложатся любые акриловые продукты в легкую поэтому укрывай делай все будет хорошо этой тогда краски мне хватит еще даже чуть-чуть останется я люблю так чтобы с машины чуть-чуть оставалось краска ну на всякий случай мало ли что-то где-то эту краску укрывает тонированный лак лак тонированный это вот такая жижа то есть в литр лака добавлено там 20 что там с чем-то грамм пигмента. Ну опять же специального какого-то пигмента, который ребята разработали, подобрали. Здесь был килограмм. Килограмм выглядел вот так вот до этих пор. Поэтому вот такого остатка лака ну, мне по-любому хватит. Также я, я думал не использовать еще слой прозрачного лака на эти элементы, но объясню. Почему надо, я использовал туда Просто еще слой, то есть я высушил это полтора слоя Хорошо просушил этот лак Минут 30 И нанес в один такой хороший слой Не полтора, а один слой Ультрахейсовский лак Сейчас мне нужно будет лакировать Один элемент частично А укрывать его потом весь И делать переходы Делать переходы на тонирующем лаке Стремно, поползет паутина Хренчусь не сделаете, будет виден как контур Реально ничего не сделайте Поэтому переплата за 200 грамм лака там, на этих элементах, ну, она того как бы стоит, не стоит на этом экономить. Что сейчас делаем? Берем воду, берем приготовленную нашу э, флажок. Сейчас в камере объясню для чего. Здесь мы красим, значит, ступеньку. Именно водой сейчас работаем до этих пор. Окрашивать крыло буду в стык, потому что краска с тонирующим лаком. Если я здесь по уже заводскому цвету Пройду еще полтора слоя тонирующего лака Оно у меня выпадет в темноту С учетом того, что я тут даже красить, к примеру, не буду Поэтому окрашиваем в полностью А сюда тянемся уже на переход То есть вот тут вот я разойдусь лаком тонирующим А дальше мне надо вот этот элемент накрывать прозрачным лаком Иначе у меня что-то не получится То же самое здесь сделаю Носик перехода небольшой Красим крыло Ну и дверь там в переход Выкраску клею где-нибудь в удобном месте, чтобы я, когда здесь крашу, зашел на нее. Это просто индикатор того, что мы укрыли. Плохо кроющие цвета, те, которые вам колорист сказал, что за 2,5 слоя его не кроет, клеите где-нибудь сбоку, там, вот тут вот выкраску, допустим, приклеить. Да? Красим, заходим на выкраску точно так же и потом смотрим. Это будет хорошая индикация, потому что можно ошибиться и не увидеть, просто на просвет не увидеть где-то протир. Потом будет перекрас, обидно. А надо было доложить буквально полслоя. И дверь красим. Дверь тут э, с проемчиком. Все заклеено. Сейчас напыляю на протиры э, баллон для протиров. Я уже его дорабатываю, этот баллончик. Ну посмотрим, как он закончится. Потому что, э, когда баллоны хреновые, они заканчиваются, когда в них еще... Вот так вот материала по ощущениям есть. Пока что не плюет. Но через пять обдува можно, ну, выветривание обдува, нужно даже протереться липкой салфеткой. Выворачиваем ее на ту сторону, где мы ее еще не использовали, и вперед. краску пусть будет чтобы одинаковая уже структура была у всего борта хотя можно было не именно припылил теперь окрашиваем крыло и окрашиваем выгрузку смотрим вот в этом случае мы увидим сразу как кроет краска сколько кроет она ну, насколько хорошо и будем уже если до этого я почему красил сначала на весу? мне стало интересно посмотреть сколько реально у меня уйдет краски надо ли мне использовать подложку потому что я ну, не очень хотел использовать подложку думал ладно но цена краски просто такая что знаете подложка хорошо сэкономит потому что так бы мне пришлось брать ну минимум прям вообще минимум 2 литра готовой краски и то хватило бы ее здесь у меня было э, где-то 200, 200 230 грамм. С добавкой ван степ то есть это то, что в один слой нам кроет. Вот ее, в принципе, на два прохода мне хватило бы. Два прохода с ван степ-адатив это точно закроет красный. Смотрим по мокрому, что укрыло процентов на 60, наверное. Воду смотрят вообще, когда она высыхает. Поэтому подождем, я сейчас обдуюсь. Но я и тут вижу по грунту, что я при таком слое, ну, не укрылся, видно просветы, все дела. Это красный. Красный, сука, всегда плохо кроет. А представьте, что если бы я не использовал подложку, так, это вода, она лучше кроет, чем сольвент. И тем не менее, вот с одного слоя, но я правда так. Я играю сейчас с One Step ADT в этой добавкой, потому что мне кажется, что в процессе моих тестов я ее сильно перегружал. Вот, я сейчас нанес чуть тоньше, но получается тонковато. То есть красный за один слой не укрыл вертикаль именно, Горизонта можно налить, там без проблем. А вертикаль можно налить так, что она потечет. Короче, играемся. Но больше я красного тут класть не буду. То есть у меня самая основа закрыта. То есть весь грунт, все, что было именно как пятна, оно сейчас смотрится все в одном монотонном слое. Это самое по сути главное, потому что дальше пойдет в той краске эффекта больше, чем в этой. И он будет уже, от ну, отблескивая зерном, хорошо нам прикрывать фон нижний. А, еще важное такое э, напоминание, если вам колорист не сказал, что у этой краски обязательно, допустим, там темно-серый грунт показал его по цвету, как он выглядит, обязательно два с половиной слоя, то значит эта краска не светится, и ее можно ложить хоть в 3, хоть в четыре слоя, если вы не укрыли. То есть вы эту краску накрываете до укрывания. А укрывание можно проконтролировать только по карточке. Обдулись, просушились. Смотрим, что кроет не фонтан, значит надо с One Step класть толщий слой, а то я его использую, как с обычной 900-й добавкой. Ну в общем так, грунта нету. Как бы серого грунта не видно. Все укрыло. За два с половиной слоя сольвентная краска тут уже отработает. У меня есть полный бачок. Сколько тут? 0,75 получается? 0,7. 0,7 Краски. Посмотрим, насколько хватит. Так, я смотрю по выкраске, что сейчас кину еще слой, и этого будет достаточно, потом припыльный. Веселая красочка. Надо слои на ней давать. Ну, колорист сказал так. Три мокрых, прям вообще, залив. И один приплыл, половиночка. Но она так и получается, что я слои даю не настолько мокрые, но я так понял, что он делал реально мокрые слояки. Потому что кроет, ну, вообще, хреново, хреново она кроет. Я вчера выкраску не делал, я просто видел по факту, как она укрывает грунт на протирах. Интересненько. Реально и двух литров не хватило После брать чистого подбора Два литра не хватило бы на борт Два бампера и капот Ну в принципе это Большая половина машины Ну как бы красные, Да, хреново кровище, два литра Да, наполнять пятерочку надо Готовый Так, сейчас обдувается само Обдувать принудительно не буду а Пусть зерно там Становится, падает Как ему надо Даю один припыльный Потому что все, грунт укрыт Грунт не светится Никаких Замечаний у меня в принципе К краске нету Ничего не подорвало, ну оно и не подорвет Потому что снизу вода, вода тут вот, является Теперь изолятором, кроме еще подложки Это такой изолятор, через который а, Сольвент не пробьется донизу Он просто не имеет химической реакции на грунт Вообще никакой Короче, да <смех> а, Водно-спиртовой грунт получается так разве что в нем мало спирта, поэтому долго сохнет все и выкрасочка укрыта, сейчас эффектный слой и линия вообще потеряется ее там еле-еле можно просмотреть пока мокрая выкраска и скажем так у нас сразу останется этот цвет машины у нас в библиотеке еще поэтому надо делать выкраски краски уходит немного, туда краски грамм 15 если уйдет это хорошо Эффектный слой. Для чего нужен эффектный слой? Э -э Постоянно ну, как бы, мысль такая посещает. Не забыть сказать и все время забываем. Эффектный слой раскладывается э -э для того, чтобы зерно э стало таким же образом, как машина выходит с завода. Э -э ну, так подобрали, так получается, что, допустим, два мокрых слоя или три мокрых слоя, если краска плохо кроет, а она полностью высыхает межслойка. И следующий слой наносится можно чуть-чуть уменьшить давление и увеличить расстояние но это уже надо тестировать на выкрасках смотреть, ну а также на том же давлении просто увеличиваем расстояние и увеличиваем скорость прохода, делаем как бы легкую насыпь на покрытие и получается, что зерно становится таким образом, что очень-очень прямо близко к заводскому покрытию, то есть так работают колористы, они так открашивают, когда тестируют. Они еще могут сказать, сделай чуть суше или чуть мокрее. Это если какие-то проблемы с, с поворачиванием зерна там есть, они могут просто порекомендовать. Но вам на своем пистолете обязательно надо попробовать сделать пару выкрасов. Сделать выкрас мокрый, сделать выкрас вообще сухой, посмотреть, как оно, насколько сильно отличается. Потому что есть такие цвета, особенно серебро когда отличие будет кардинальное, одно вообще темное, другое вообще светлое где-то даже давление мы с сухостью слоя можно э, поиграться и попасть очень-очень близко, чтобы откраситься в стык поэтому выкрасы делайте обязательно не сделали выкрас, не грешите на колориста э, очень многие сталкиваются с такой проблемой, что блин, вот колорист мудак, он мне не попал в свет и не дал выкраску Ну ладно, за выкраску это отдельный как бы, разговор Колористы должны давать выкрас. Вы что вообще покупаете, да? Увидеть хотя бы Многие за это требуют денег Это я считаю неправильно Ну ладно, вы взяли краску, сделайте выкрас. Если вам что-то не нравится, едьте колористу Зачем вы краситесь? Вы покрасились, потом вы уже никаких предъяв не сможете кинуть колористу Он скажет, а где выкрас твой? Что ты покрасил, я же не знаю, что ты там накрасил У меня все было хорошо, это типа твои проблемы И он в этом случае прав А вы сделаете выкрас, потратите 20 минут на него Приедете к колористу и скажете Чувак, я потратил там 50 грамм на выкраске. Давай добивай краску за свой счет, чтобы она была в цвет И он не сможет открутиться Пока мы с вами ла-ла-ла Все, можно уже кидать в принципе эффектный слой Так, ну красочки у меня благо остается На всякий случай, чуть-чуть запаса Настройки остаются те же самые. Полтора килограмма давления, подача на всю, факел на всю. Расстояние чуть-чуть увеличивает. -чуть Получаем при этом такую легкую насыпь структуру. Камера, фокусируемся. Молодец. Покажи, как оно, как оно выглядит. Примерно вот так. Теперь спокойно уходим, разводить лак. Оставляем так минут на 15. Пусть постоит. Не надо торопиться. Оно кажется, что сухое. Можно хоть, ну так, грубо говоря, 2 минуты и краситься. Не стоит. Потому что количество слоев при таких плохо короющих цветах толстая, большая получается, ему надо высохнуть, если не дали высохнуть, потом ждите отслоения лака, либо же потом лак может закипеть, потому что растворитель из краски испаряясь, и в лаке есть свой растворитель, и они начинают кипеть, хотя казалось бы лак нанесли правильно как положено. Оставьте на 15 минут, на полчаса оставьте, ничего с ним не случится за полчаса, вы отдохнете, под солба вытрите летом, потому что жарко. Там, покурите, сходите три раза но ну, не надо торопиться спешка это потом дороже обходится